Доход 28 тысяч на одну торговую сессию будет во второй половине видео. Смотри до конца, все на примере живой торговли. Сделка длится уже много дней. Для лучшей ориентации вынесем дневной график. На нем обозначим двумя зелеными отрезками область начала сделки, одним синим отрезком область выхода из сделки и одним зеленым область возврата в сделку. Напишите в комментариях, как вы считаете, что можно еще изменить для удобства восприятия. Глобально находимся в области ретеста, вышли объемы, возвращаемся в сделку. Возвращаем на место стопы, которые были сняты перед новогодними выходными. Пытаемся нарастить объем, но рынок не пропускает. Отлично перезашли в сделку, неплохо выросли, ждем следующую торговую сессию. С открытия сразу же удваиваем объем и наблюдаем. Цена безоткатно растет и растет. Возможности еще больше нарастить объем пока нет. С момента удвоения объема и до конца торгового дня когда рынок выдохся и просто стоит на месте прошли около 700 пунктов умножаем на 40 фьючерсов вот и вся сумма на сегодня Единственное по этой торговой системе я не забираю этот плюс как вы думаете может зря подписывайся на канал лайки колокольчики и смотри как будут развиваться события дальше также переходи в плейлист, здесь много живой торговли будет над чем поразмыслить.